Как я вообще не как я хотел, я хотел, хотел... Чего-ка, чего? ка чего Все пока. Все Я не знаю, как он делает. Все хорошо. Я не знаю, как там? ты там? Все, пока я... Хм, <смех> <смех> <смех>